Так, ну что, друзья, выберем какую-нибудь маску, что ли. Всем привет, напишите, пожалуйста, как меня видно, слышно. Потому что я вышла из дома. У меня вроде как ловит Wi-Fi, но... Так, Гуля кинула мне запрос. Все хорошо, окей. Гуля, я приняла запрос, но почему-то ничего не происходит. Сейчас должно присоединить. Все произошло. Ты тоже в машине? Да, что такое? Я пытаюсь... Да, я тоже в машине. Пытаюсь какую-нибудь более-менее приличную маску нацепить, потому что я тоже сегодня в машине, я суток... Чтобы не было сильно позорно. Привет, напишите, ребят, как связь. Ребят, нас видно, все, нет никакого эха, ничего такого, все окей. Проверка связи. Никто не отвечает. Всем привет. Девочки, скажите, как нас слышно, как нас видно. Все четко, я так понимаю. Да. Юля, ты специально с твоей страницы, чтобы вот по мне комментарии вот эти вот били. Их можно. Сидишь, такая красивая. Их же как-то можно отключить, но я не умею, если честно. Я даже не буду пытаться. Ладно, пусть они по мне носят. Кому мешают комменты, их можно просто вот так смахнуть вниз, и они остановятся. Пусть они по мне носятся, ничего страшного. Гулечка, дорогая моя, я тебя, во-первых, хочу поздравить еще раз. Спасибо. Я тебя уже поздравила в чатах, в личке. Ты меня уже поздравила тысячу раз, да? да, да. да еще раз поздравляю. Это, ну, реально, это очень крутой результат. Большинство людей, которые вот наблюдают за нами, да, в соцсетях, для них это что-то просто из рода фантастики. Ну, вот а на самом ничего, деле. такого нету вроде фантастического. Это для нас, это для нас, понимаешь, уже норма, да. Но многие просто даже в это не верят. Ну, а, то, что вот, не верят, Поэтому, да. Маленько, да, вдруг кто-то сейчас на эфире вообще не понимает, про что речь. Гуля, да, это партнер моей команды, моя первая линия, мой лидер, которая, ну, на днях, вот буквально два дня назад, да, закрыла программу Автоплюс в нашей компании и заработала миллион сто пятьдесят по нынешнему курсу. Да, по нынешнему. 14 четыреста долларов. Ребят, это просто, ну, просто бомбический результат. Вот, Вообще, поэтому бы, у нас я бы, сегодня. Я, я бы на своей работе, это просто мне надо, ну, три года пахать и деньги не тратить откладывать. Если Да, поэтому, поэтому у нас такой сегодня эфир будет э, интервью с миллионершей. <laughs> я его назвала. А, а, а у меня то же самое, то есть интервью с миллионершей, а я в свою очередь, хочу сказать вот своим ребятам, которые подключаются, это Юля, мой вышестоящий наставник, как раньше говорили у нас в другой компании, как здесь говорят, спонсор, человек, который забрал 2 миллиона, две выплаты по 14 400 и сейчас стоит на пике, чтобы забрать свою третью. Третья? То есть человек, который... Вот, Юля, она живет в маленьком городе. 10 да, тысяч у вас населения в Уяре. Маленький... По-моему, даже в районе 10 тысяч. В Уяре, да. наверное, меньше. Это, к слову, тем, кто говорит, что, ой, я живу в маленьком городе, да, там ли я живу в поселке, где я тут буду брать людей, где вообще брать людей. Где, Юля, брать людей? Ой, да я вас умоляю, в интернете. Интернет у нас безграничные возможности нам дает, поэтому все это отмазки. Маленький город и так далее. Мы всему вас научим. Короче, речь сегодня не про меня. И не про, не про то, как работать в маленьком городе. Речь сегодня про тебя, дорогая моя. Расскажи, пожалуйста, вообще о себе. Такую свою историю, чтобы люди понимали, что не нужно быть каким-то там... С человеком со сверхспособностями, чтобы смочь заработать больше миллиона рублей? Ну, люди, которые на этом прямом эфире, они, наверное, уже слышали, да? Не все слышали эту историю, но многие слышали мою историю лично. А человек, который работает в обычной больнице, в обычном дурдоме, в обычной психушке, так сказать, в обычной психиатрической больнице города Новокузнецка. Мне 34 года, исполнилось в феврале месяце. А, что я могу вот про себя вот конкретно сказать? А, ничего сверхъестественных данных каких-то, какими-либо я о том, чтобы вот обладала, я не медийная личность. У меня нету там миллионных подписчиков, да, в Инстаграме. У меня нету даже десяти тысяч подписчиков в Инстаграме. У меня просто было огромное желание заработать. Я еще раз говорю, у меня было, ну, дичайшее желание. Потому что, чтобы вы понимали, а зарплаты у медиков вообще небольшие, ну, в районе 25 тысяч в среднем, если брать по моему региону, 25-30 тысяч, это надо месяц пахать, сутки-двое, сутки-трое, да, там, или как -то, то есть ты там... даже работаешь не 5 дней в неделю, а по суткам, не, да, правильно? Да, я работаю суточный, у меня график, сутки-двое, сутки-трое, то есть, <clears throat> вот, то есть, ну, как бы, блин, ну, ничего такого я не знаю, чего бы не знали вы, к примеру. Я просто обычный человек, обычная медсестра. Я говорю, у меня нет никаких там богатых покровителей или еще чего-то. Меня никто там не приводил за руку, допустим, в эту компанию. Игру, у меня было одно огромное желание заработать, чтобы была в достатке как бы моя семья. Я еще раз повторяюсь, я на прошлом своем прямом эфире говорила, и сейчас говорю, что на деньги от компании мы живем уже вот пять месяцев. Пять месяцев я в компании, и я не трачу свою зарплату. Просто. Ну вот на секундочку, да? И зарплату как бы своего мужа тоже практически не, не тратится она. Круто. Ну, на мелкие расходы. То есть, меня кормит э, наш Миллениум. Меня и мою семью. И плюс еще, ну, как бы, к отступлению говорю, еще я помогаю своей маме. То есть, мамину семью, как бы, маму она тоже кормит. Вот. Спасибо большое программе нашей Автоплюс, которая помогла мне. У меня машина была. В автокредите. То есть я закрыла автокредит с помощью той же нашей компании. То есть, все, у меня на понедельник, то есть на завтрашний день заключена встреча в банке, что я прихожу, то есть закрываю вот этот кредит. Ребята, Круто. но это все реально, да, на самом деле все реально. Я говорю: не знаю, чем, ну, как, чем люди руководствуются, когда говорят. У меня не получится. У меня там это, у меня там пятый десятый. Каждое ваше возражение – это ваши отмазки для вас самих для оправдания своей лени, элементарно для оправдания своей лени. То, что у меня не получится, у меня это, у меня муж против, у меня жена против, у я в маленьком городе у я людей не найду, на меня друзья будут смотреть как на идиота. Ну пусть смотрят. Когда вы заработаете свой лям, кто еще на кого как будет смотреть? Давайте начнем mm -hmm. с этого. То ли они, которые их устраивают, да, вот такая вот абсолютно, ну, я еще раз повторю, что жизнь э, человека, она может устраивать любая. То есть и э, за зарплату 20, 30, 40 тысяч, и за спокойную, размеренную жизнь, кому-то вот этого всего не надо. Но я очень глубоко сомневаюсь, что деньги вообще лишними. Но ну, правда же, Юль, деньги лишними да, не выпадут ничего. Их всегда хочется больше. То есть ты думаешь, где бы еще чтобы сделать, чтобы заработать? А сейчас в новке как именно? Но вот сейчас, когда люди, весь мир просто переходит в онлайн, ребят, задумайтесь. Идет мировой кризис. Я сейчас не хочу никому настроение портить. Но на самом деле Россия она отстает на 2-3 недели от основного мирового вот этого сообщества. То что сейчас происходит в других странах, это скоро будет у нас. То есть рестораны, кафе, бары, парикмахерские, эм, отели, кто там у нас, э, агентство, это все закрывается. Куда Да, я тоже идут. хочу эту... Да, да, да. Тоже Видите, хочу тему говоришь, кризиса... Онлайн, за... если могут. Ты виснешь, да, мне говори. кажется. Мне кажется, а ты виснешь. Ты... Да, а может, а мне вайфай отключить? Попробуй быть лучше нормально да вот сейчас хорошо я тоже отключила я говорю тоже хочу про кризис потом ну, в конце так скажем еще раз вернуться к этой теме расскажи как ты пришла в компанию я пришла в компанию в августе месяце я увидела твой пост он у меня выскочил по моему если я не ошибаюсь в рекомендованном или вот если присутствует на эфире алена синева или она мне про тебя сказала вы же с одного города то есть алена синева это наш партнер ну, что то mm -hmm. как то я не помню но по моему увидела я твой пост в инстаграме я зашла посмотрела ни черта не поняла вот написала тебе ты мне говоришь я тебе сейчас добавлю в наш рабочий чат ты посмотри посиди подумай рассказала мне все. Я думаю, блин, ты на тот момент, момент была в НЛ. Да, я на тот момент и... была в НЛ. да. Компании НЛ, Энерджи Диет и все тому прочее. Я думаю, боженький ты мой, какая недвижимость, какие деньги, какой лохотрон жуткий. Думаю, люди, вы сами-то в это верите. Вы сами-то вот эти чеки, которые вы туда выкладываете, хоть раз на карту вы их вывели, вы что-то вообще сделали с ними. Ну, думаю, врать-то, господи. Все, Представляешь, насколько я... ты была зомбирована Д... вообще. вообще? Вообще, зашорена, зомбирована. Это просто какой-то ужас. Все, потом в дальнейшем. Я же ведь не успокоилась на этом, да? То есть я за человеком продолжаю наблюдать продолжаю наблюдать, смотрю, захожу на страничку, читаю каждый пост, Юля замечательно пишет посты, то есть пост читаю, истории смотрю, то есть все, все, все, все, и добил меня, я еще раз повторяю, Юлин чек в 3000 долларов, да, ты закрывала, помню, четвертый стол, да, вот этот, да, вот. это четвертый, да, четвертый стол закрывала, 3000 долларов, я думаю, охренеть, просто охренеть, я сижу в компании Нель, получаю, не, я, извиняюсь за выражение, то есть я только вкладываю, а человек получил 3000 долларов, показывает, как она там поехала, куда-то чего-то потратила, и как она их вывела, а я сижу такая умная и говорю, что это лохотрон, да? И всем причем, с Аленкой даже помню, как переписывались, и я говорил говорила, ты посмотри, какая пирамида! Ну ты посмотри, куда меня хотели заманить. А я же умная, я не пошла. И все, короче. Ну и меня вот это вот добило. И я давай уже тебе я вот писать. Юля, все, я приду. Я иду, потому что я хочу так же. Я хочу. Есть же ведь у нас вид мотивации, да, такой. Я хочу так же и даже лучше. Вот это вот именно э, отличает э, именно тех людей, которые работают в сетевом. Я хочу так и даже лучше. Все. И... Я написала Юле. Юля э, меня зарегистрировала 11 октября, я тоже на прошлом своем эфире рассказывала, что мне не хватило до регистрации 1200, я 5000 заняла, 1200 пошла заняла в соседей, короче, перезанимала, занимала, в общем, это небольшая сумма, но у меня зарплата была на следующий день. Я зарегистрировала, зашла 11 числа, Все. Ну и вот, и как бы э, меня ничего не остановило на тот момент. Я просто вижу чек, я вижу результат, я понимаю, что какая же я дура, что я сижу просто парафиню вот это все, да, а люди просто, вот Юли глубоко было на меня плевать, что я там соленый синевой, про нее там говорю. А угу. она просто идет, зарабатывает, идет к своей цели, идет, идет, идет. А мы тут такие умные. И в итоге что? В итоге мы с аленой в компании. Вот я уже 5 месяцев, Алену у нас 4, то есть благополучно работы. Ты пришла первая, да? Да, я пришла, пришла первая, Аленка, по-моему, пришла э, в ноябре у меня, подключилась. Да, она в ноябре зашла тоже за 90 долларов, так же, как и я. То есть все, я же... Представьте, здесь, вот Аленка... вложив вот один раз 90 долларов, можно да, да. сколько ты в компании? 5 месяцев? 5 месяцев я в компании, да. Спустя 5 а месяцев масло, просто это? выйти на доход... Миллион да. рублей. Да, ну, Ребят, я бы тут... еще до да, ляма заработала. Получается. Ребят, я висну, напишите, пожалуйста, еще Нет, нет, нет. Не висну? Нет, все, все хорошо. Да. Я до миллиона а, еще заработала. То есть, я считаю, трижды закрыла, три... ой, дважды закрыла третий стол, получается, Евробит. У меня еще выплаты со первого Евробита, То есть, с 90... Ну, то есть, это я говорю сейчас людям, которые вообще даже в нашей компании не понимают, о чем я говорю. Просто выплат было очень много. В то, команде... То еще около миллиона где-то заработала? Около за 800 пятница. тысяч, да, по-моему, там вышло. Ну, то есть, вот. А, я говорю, ну... Просто, я не знаю, я два месяца парафинилась, парафинила э, компанию, думала, что вы все обманщики. Вот надо, надо же до такой степени ну, вот быть бре бред просто какой-то зашоренный энерголовного морду. Но есть люди, которые до сих пор так думают, даже знакомые. Есть, наши. есть, есть, Юль. Еще при этом, при всем есть такие люди, которые мне говорили лично: это мой теплый круг говорили: Гуля, ты сначала сама заработай, сама выведи, а потом я приду. Я заработала свои первые Пришли. 30, пришли? Нет. Нет. Они не пришли, они до сих да не верят, что Я их заработала. Понимаешь? Я покажу... Но ну это свою уже банковскую клиника, карту. мне кажется. Да, я покажу свою банковскую карту, да, вот этот вот э, баланс зачисления, это вот этот, да. Мне скажут, что он рисованный, что он поддельный. Я покажу, даже я завтра схожу, закроют кредит. Если я покажу что вот это вот ваш кредит закрыть далее как он погашен, люди скажут, что я... Ну, короче, все равно у себя в голове они найдут 100 тысяч отмазок, что я вру, что я плохая, а они умные. Это вот как я два месяца думала, понимаешь про тебя? Вот то же самое, что вы все врете, а я умная, я не поддалась, 90 долларов на вас не потратила, а вы мне на мне не заработали. Вот. А то я вложу 90 да, долларов, а вы все на мне Вот и все. То есть, как бы, ты много на мне заработала. Да, Гуля что-то подвисает. Я подвисаю? Ой, миллион, миллионы долларов заработала. Ну, Понимаете, Если бы Гуля не заработала сама, я бы тоже ничего не заработала. Здесь мы зарабатываем только тогда, когда наши люди начинают зарабатывать. И в этом вся фишка. Да, поэтому. Гуля, ты почему-то это как-то квадратиками. Ты виснешь. Ты квадратиками. <связывая> Не тебя слышно, но у тебя плохое изображение. Девчонки пишут, скажешь, что ты взяла еще кредит, чтобы закрыть кредит? Не могу. Гуля, давай ты перезайдешь. Тебя не слышно пишут. Гуля, перезайди. Гуля вышла, сейчас она перезайдет. 60 человек в эфире, охренеть. Гуля, ну давай кидай запрос. Что-то у, у нее с интернетом, походу. Так, пока посмотрю, какие были вопросы. Так, вижу запрос. Ну, ну что? Сейчас о, нормально мас... сейчас. маска хорошо. А, короче, с какой я маской вообще уже Нет, мне не нравится с этими штучками. Вот, Юль, и что, да, я возьму кредит, чтобы еще... <свят> да, возьму завтра, схожу кредит, чтобы закрыть еще один кредит, действительно, то есть автокредит я пойду закрываю, чтобы где возьму еще, блин, да, да, да так, так люди и будут думать. Я же, что у себя работаю, там же и лечусь, понимаете? Лишь бы вам показать, э, это, как его, скажи, ну, короче, чтобы вам... Почему-то ты опять висишь. Гуля, ты отъедь куда-нибудь, в другое место ты виснешь. Ты виснешь опять. Ты слышишь меня? Отъедь в другое место. У тебя интернет, видимо, покинул тебя. Пока ты едешь... Такой тебе вопрос. Ты... Плохо тебя слышно и плохо видно. Нет, Гуля, Нет. ты просто пропадаешь. Так, Гуля отключилась. Так, а как я могу ее добавить сама? Интересно, как-то могу? Нет, наверное, нет. Так, попытка номер три. Сейчас все будет, ребят, не уходите. Попытка номер пять. Ну, я переехала уже, короче, самый-самый, вот я не знаю, куда. Ой, господи. Че, меня слышно сейчас? Нормально? Да что ты ну, вот ты опять прерываешься. У тебя что-то с интернетом, видимо. Ну, вроде как слышно сейчас. Все, зависло опять. Угу. Плохо слышно. Сейчас нормально. Я, короче, его уже переставлю даже телефон. Сейчас как? Вроде нормально. Ну, Но все равно как-то изображение. Да, изображение. Вообще все как-то. Вот, я не знаю. У нас ветер. Может быть, поэтому еще. Короче, сейчас настроим. Никак не могу. Ладно, пофигу. Юля, давай дальше. Все, вроде вы... видно тебя и слышно. Вроде все ок. Нормально. Говори. Гуля, как ты считаешь, любой человек, ну вот э, абсолютно любой, сможет в нашем бизнесе заработать. Абсолютно любой, абсолютно, то есть здесь нету. Я говорю, не надо обладать какими-то там э, сверхъестественными навыками. То есть нужно определенные действия делать. То есть э, слушать, во-первых, спонсора не значит, что ему надо там долбить круглосуточно. Э, быть самодисциплинированным, самообучаемым. Слушать спонсора то, что говорит, и не выдумывать свои велосипеды вообще никакие, ни в коем случае, потому что ваш спонсор, ваш наставник уже явно дольше, чем вы в этой компании, и он уже прошел столько, извиняюсь за выражение, говна и какашек здесь, то есть он уже знает, что здесь нужно делать, и что делать вообще не надо. Есть еще определенные алгоритм действия, которому нельзя также отклоняться. Все, то есть, делаешь действует, тут не надо 7 пядей быть в во лбу вообще. Чтобы, ну что, тяжело работать в смысле с людьми, вам тяжело сказать незнакомому человеку привет. Меня зовут Гуля, да, там мне 34 года, ты хочешь послушать про бизнес, то что, что у вас языка нет? Или что? Нужно, во-первых, если вам это тяжело говорить, нужно над этим работать. То есть нету тут ничего такого сверхъестественного. Меня хорошо слышно? Сейчас нормально? Да. Ну, Но это потому, что, вот эту вот маску нацепила. Все, вот буду слышать столь чебана, какое Вот. Я уже даже боюсь шевелиться. Как, вот, скажи, меня... Какое вот? Э, говори, говори. Не-не-не, не не не, говори, Юля. Ага. А, как, как, какое качество вот тебе, ну, как ты считаешь, помогает здесь развиваться? И Ой. какое качество нужно развивать новичкам? Какие вот. Уверенность в себе. Умение так. выйти из зоны комфорта, друзья. А без уверенности в себе, если вы э, ну, дрожите перед каждым да, человеком, перед каждым э, не знаю, незнакомым человеком, там, или еще что или вы дрожите только в голове себе, прикинув, что вам сейчас откажут, что вас сейчас пошлют, вот это прям вам надо с этим работать. Обязательно свои установки прорабатывать. Это можно проработать, да? Конечно, Правильно можно. Уже. Это можно, потому что... Ну, любой навык мы можем проработать. Потому что, смотри, допустим, если тебе 54 раза, там, допустим, извиняюсь за выражение, отказали, на 55 пятый там уже будет не страшно. Просто нужно принять тот факт, тот данность такую, что отказывали абсолютно все. Юля, тебе отказывали? Сто раз. Миллион раз. Да, да, миллиона, ты, мне миллион, миллион раз. Я сказала сто раз. Что у тебя? Вот, ну ты же ведь руки не опустила, да, не сдалась, не заплакала, не обиделась. Ты просто Нет, понимаешь, каждый... что человек имеет право на свое мнение. То есть он Конечно, не хочет сюда... Нам не нужны все абсолютно люди. Нам нужно найти просто единомышленников, которые с нами пойдут. Да. Вот смотрите, у каждого каждый человек пришел сюда, чтобы какую-то свою цель исполнить. Ну, не приходят тут вот просто так от нечего делать сюда, да, приходят либо там кредиты закрыть, либо там, не знаю, заработать себе на поездку на какую-то, ребенку там какие-то вещи купить. Ну, какие-то вот элементарные нужды, да, заставляют людей прийти в сетевой. И, и вы начинаете работать, и вам, в общем, кто-то вам сказал, что это там лохотрон и пирамида. «Так, и что вы теперь, от своих целей должны отказаться? Я вот не могу понять». То есть вы такие, ну ладно, моему ребенку не надо ни вещи, ничего. Я, в общем, соглашусь с этим мнением и буду дальше сидеть в попе, да, как говорится. Да. от своей мечты отказаться. Да. Потому что мы приходим сюда в основном не только за целями, но и за своими мечтами. Мы каждый сидим и думаем, каждый, я заработаю, я куплю вот это, я сделаю вот это». Но э, думать и мечтать и делать это разные вещи. То есть мы это прекрасно понимаем. Взять, собрать всю волю в кулак и начать делать это прям, ну, вот какое основное качество. Никогда не сдаваться, никогда. Опустишь руки согласишься в голове у себя, все, ты проиграл. Фактически ты, ты сдался. Все. Дело в том, что я всегда в таком случае говорю вот новичкам своим особенно, которые начинают поднывать. Вот у меня там это, ну, всякое бывает, да, у человека бывают депрессивные какие-то мысли, и все. Я как психолог это допускаю вообще. Дело в том, что я всегда говорю, вот смотри, ты сейчас уйдешь, уйдешь, да, ты опустишь руки, ты уйдешь. Я говорю, никогда от меня не отписывайся в Инстаграме, просто, потому что ты уйдешь, ты ушел без результата, ты сдался, ты пошел опять по той же самой дорожке, но ты вернешься, оглянешься назад и скажешь, блин, ну они-то ведь не закончили этим заниматься, они-то не сдались, они-то идут дальше, несмотря на то, что я ушел. Что изменится в твоей жизни? Ничего абсолютно, только станет хуже. Я бы вот себя честно уважать перестала, если бы я вот, ну правда. Отпустила руки, я сдалась, я ушла. Ну как так? Всем всегда тяжело. Не бывает легких путей. Ни у кого, причем. Многие еще знаешь, боятся, не знаю, мой, наверное, мой любимый вопрос мой боятся общественного мнения, да? Что вот люди о них подумают? Что ты обычно на это отвечаешь? Новичкам, допустим. Общественное мнение. Но я вообще много могу разговаривать на тему общественного мнения. Я всегда про это говорю, что людям вообще глубоко посрать. Что вы? Кто вы? Где вы? Они вам сейчас в плохом настроении настроение ва ваше же испортили? Пошли довольные? Они не идут такие гордые собой и не говорят, ой, я спасла там Катюху от пирамиды. Вот, все круто. Они сказали, ну блин, лохотрон, пирамида. Ой, отстань, пожалуйста, вот с этой чушью Все, развернулись, ушли, про вас забыли, а вы руки опустили. Все. Вот это вся суть общественного мнения. Что вы не делаете? Когда вы не делаете, вы все равно будете... Зато когда... Ой, Но... Зато когда вы заработали, они вам скажут, что какой же ты молодец. Какой О, же ты да. красавчик. Да, да, да. да вот да, это да. суть общественного мнения. А мне, знаешь, что, Юля? Люди писали, которые э, за моей спиной говорили, что, я не знаю, на эфире они сейчас нет, мне вообще глубоко как бы фиол этого, э, которые mm -hmm. за спиной моей говорили, что я дура при этого на, что я вообще всякой херню занимаюсь. Они мне писали и говорили, Гуля, ты такая молодец, я никогда в тебе не сомневался, Не сомневалась. Я говорю... Вот и все, просто радостно. Это я в себе никогда не сомневалась. Это моя семья во мне никогда не сомневалась. Юля во мне никогда не сомневалась. Команда моя никогда. во мне никогда не сомневалась. Все, все остальные думали, что я ебанушка. Извиняюсь за выражение. И пусть думают дальше. Мне вообще как, как говорит. Не как говорит наша Ира, мнение самый дешевый товар, Конечно. который имеет свойство меняться. Люди переобуваются вообще в доли секунды. Согласна. Только ну, их мнение на вашу жизнь вообще никак не влияет. Ну вот как может мнение человека повлиять на вашу жизнь? Вообще абсолютно никак. А вы из-за того, что человек что-то там подумал, что-то там сказал, вы просто развернулись и такие, сидите дальше, ничего не делайте. Это, надо да, это все... не только нашего бизнеса каса... касается. Вы думаете, что вы займетесь традиционным бизнесом, ваши друзья, знакомые не будут ничего говорить за вашей спиной. Ну, да, они да. также вас обосрудят и да. скажут, что у вас ничего не получится. Причем здесь вообще сетевой. Займетесь блогерством, там ну да. хоть чем. Вас все равно про вас что-то да, скажут. Да, да, да. Это тоже нужно очень сильно хорошо прорабатывать. Это самооценка беда и проблема. Некоторые люди часами перед зеркалом стоят. А что обо мне люди подумают, когда я вот в этом выйду? А что здесь делаю? А если я так скажу, что люди подумают? Это в детстве просто не надо говорить своим детям. Подумай, а что о тебе люди подумают? когда ты так сделаешь. Досрать на этих людей. Они всегда mm -hmm. что-то думают. Один одно, другой другое. на для всех хорошим не будешь. Так же, как и ровно плохим. Люди некоторые даже перекрасятся, боятся, потому что думают, что будут смешными. Или это не пойдет, над ними будут смеяться. Ты понимаешь, насколько у людей проблемы в голове. А что уж говорить, чтобы выйти, выдраться с мясом из зоны комфорта, выйти, и всему миру просто сказать: ребят, эй, привет, давай за мной зарабатывать деньги, у нас хорошо, у нас платят. Поверь мне, пошли со мной, я заработал. Все, я тебе покажу другую жизнь, я тебя познакомлю с другими людьми. Это будут вы единомышленники, это совершенно другое мышление. Но нет же, нет, Юль, это, это сложно, не это дано. Вот, к сожалению, надо это тоже прорабатывать себе. Вот. Да. <смех> <смех> Еще такой, знаешь, вот момент, да, почему не у всех получается здесь? Почему людям очень сложно себя организовать, да? То есть не получается по одной причине, только потому что человек ничего не делает. Из-за его лени, из-за того, что он не может себя организовать и так далее. Как с этим вообще бороться? Во-первых, сюда к нам приходят по большей части люди, работники найма. Работники найма, которые я еще раз говорю, привыкли. Вот они в 8 утра или в 9 на работе, в 9 они, я говорю, отчиповались, ушли, да? Все, они привыкли жить по распорядку. Если они сделают что-то не так, им начальник по шапке настучит, они в зарплате потеряют. Здесь над тобой никто с палкой не стоит. Здесь круглосуточно наставник, спонсор не пишет тебе, а что ты сделал там вот это? А ты сделал... Да ему можно все что угодно там причесать. Нужно просто взять... И сделать. Вот как бы не хотелось бороться вот с этой прокрастинацией, когда хочется просто так вот телевизор тыкать и ничего не делать. Да, того я сейчас как стану дела вершить. То есть вот с жопу из дивана отлеплю свою. Нет, нужно просто брать, вставать, делать. В крайнем случае себя прям организовывать расписанием. Я не знаю, прям заставлять себя из-под палки, наказывать чем-то либо чем-то себя отблагодарить. Это тоже, что я сегодня вот это сделаю, я могу себе вот это позволить. Если это не сделаю, все, вот так вот я лишаюсь вот этого. То есть есть такие тоже приемы, чтобы для самодисциплины. И еще хочу момент такой прям сказать: что ну, мы все знаем, наверное, эту поговорку замечательную, что в сетевом бизнесе, но ну, я думаю, что это к нашему тоже можно отнести. Не получается у тех, кто либо сюда не пришел, либо кто рано ушел. Все. Да, это точно. Если ты здесь, 100%. ты делаешь, делаешь, делаешь, долбишь, долбишь, долбишь тебе рано или поздно, но ну, ты обречен на успех просто-напросто. Больше тебе, ну, никак ничего не грозит, кроме того, что ты здесь будешь зарабатывать деньги. Страшно? На уровне дисциплины это должно Да, это самая дисциплина. По-другому вообще никак. Иначе, Ну, хотя бы давай начнем с того, что давай ты год вот сейчас попашешь, поработаешь. А потом ты можешь сесть, отдохнуть, да, где-то дать себе какую-то слабину, съездить там в Турцию на две недели, не знаю, еще там, даже полгода можешь поработать, ну хорошенечко. Но ты ради чего работаешь? Вот ради вот этого. То есть, ребята, давайте начнем с того, что без денег вообще сейчас ничего не происходит в мире, абсолютно ничего. Это вообще, ну если нет денег, все, ты просто в полной жопе. К сожалению. Вот эти, знаете, это фразы деньги не главное, да. Не там, в деньгах главное здоровье, не в деньгах счастье. Это все придумали люди, у которых этих денег нет. Ну хоть да. как-то там себя от… А, как сказать… Ну да, вот я смотрела прямой эфир, тут я не буду говорить, кого конкретно, и там человек просто-напросто говорил: да, вот что случилось с Олегом Тиньковым. К сожалению, человек заболел, к сожалению, у человека рак, да. Но при этом, при всем этот человек не пишет никуда, ни в какие группы, что я собираю для себя деньги. Угу. Да. Он их Помогите заработал. Помогите ребенку да. надо на операцию. Стив так же, конечно, да, к сожалению, не выжил. Да? Это все трагично, это все плохо, это людям надо помогать, когда люди в этом нуждаются. Но дело в том, что деньги, они не зло. Деньги – это хорошо, ребят. Деньги – это замечательно. Это именно то, 100%. что делает вас счастливым. То есть пусть... Вот бам... то... Деньги — это обратная связь да. от внешнего мира. То есть вы зарабатываете ровно столько, сколько вы стоите. Вот сколько uh -huh. вы... С... То есть ваши навыки, да, вот насколько вы их проработали, насколько хорошо вы делаете свою работу, это все обратная связь. Она возвращается в виде денег. Если вы делаете что-то хорошо, классно, да, вы на этом сможете хорошие деньги заработать. Если вы не там и не сям, соответственно, ну, можете дальше продолжать говорить, что они в деньгах счастья. Конечно. <клево> То есть, ну, я говорю, можно вообще на эту тему рассуждать. Ой, что там у нас за Роман какой-то там. Сначала хвалите компанию, потом ругаете, уходите в другую и опять по кругу. Роман, вам, наверное, приснилось, что мы ругаем компанию. Никогда в жизни мы не ругались. и мы по, по кругу компании. не ходим. И мы не ходим. Да, Роман, смотрите, вы же когда приходите на одну работу, да, а, то есть устраиваетесь, если вам там мало денег платит, но предлагают прийти в другую с лучшими, как бы, вариантами, почему вы будете говорить, топить за эту компанию, просто потому что я гей Нет, просто вы берете, переходите на другую компанию. Это если вы сейчас говорите про тех сетевиков, которые с одной компании в другую ходят. Моя, это лично вторая компания. Мой первый сетевой опыт был, это был НЛ. Я засунулась просто потому, что засунулась. Потому что у меня не было вообще опыта от слова совсем. Да я... никто не ругает никакие компании, вообще... господи. Все компании классные, да. все можно зарабатывать. Ну, И вот нам, нам круто в миллениуме, нам нравится. У нас здесь получается зарабатывать много. Почему я должна сидеть в одной компании, где у меня не получалось? Ну, это, это глупо. Это человек, скорее всего, даже не в сетевом бизнесе. А если в сетевом, то топится какую-то свою. Ладно, давай дальше, Юля проехали конечно кто в теме тут понял вот смотри вот допустим да такую ситуацию если бы тебе сейчас да, предложили готовый бизнес на земле ты бы поменял променяла его на онлайн ну допустим какой-то магазин нет нет нет я в офлайн никогда не пойду почему ну, потому что, да, вот как изначально мы начали с тобой говорить про нестабильную обстановку в мире, нестабильную обстановку в нашей стране. Вообще, в принципе, она у нас всегда нестабильная. Онлайн — это и есть онлайн. Ребят, вы вот, ну, блин, открою я, допустим, гостиницу. Что я потом? Как ее? Как? Ладно, магазин на диване я могу потом устроить. В онлайн его перевести. А нет, Юля, онлайн однозначно это прям, ну, рулит, потому что возможностей, как в онлайне, в офлайне нет такого. Во-первых, это столько заморочек. боженький ты мой, мама дорогая, в онлайне сколько заморочек. Мы здесь, что здесь что-то, блин, какими-то бюрократическими делами занимаемся или что? Нет. Абсолютно. Это по этой, этой теме, по этой теме надо отдельный эфир как-то сделать. Вообще. Это тебе надо сделать отдельный эфир, как человеку, у которого был бизнес на земле. Он и сейчас есть. Но живем мы преимущественно на деньги, которые я зарабатываю в интернете. Да, миллениум сами... — это мой на сегодняшний день не единственный источник дохода в интернете. Есть и другие проекты, которые я там не освещаю в Инстаграм. Но они больше пассивные. Актив — это, конечно, миллениум. То, что приносит там традиционный бизнес, это так как А бы... сколько головника он тебе приносит? Ой, молчи, лучше молчи. Я просто... Ну, я догадываюсь, сколько, потому что это на самом деле вот сейчас, то, что происходит именно сейчас. Все, ребята, я говорю, вот... Поверьте мне, будет еще веселей. Если не будет, потом мне напишите, что Гуля стала не стала лучше. Не станет лучше. Поверьте вот мне. опять, да, если вернуться к теме ну, того, что сейчас происходит в мире, люди находятся в панике. Конечно, не все. Кто-то переживает спокойно эту ситуацию, кому-то пофиг, у него ни рублей, ни долларов в принципе не было и нет. И как бы насрать, да. Но большинство сейчас что делает? скупает гречку, туалетную бумагу, бежит в обменники, скупает доллары, а, непонятно зачем. А, люди боятся, да, большинство боятся того, что сейчас закроют всех на карантин, люди сядут, сядут дома, да, вот, ну, не надо далеко ходить, мы вот недавно с ездили, он же в политике, а, сказали, что у нас торговый центр наш, красноярский, просто закроют на месяц, представляете, люди останутся просто без работы на месяц. Не надо, наверное, говорить про то, что сейчас начнутся повальные сокращения. Это как бы будет, да? Конечно. На работах как бы, да, сокращения. Будут банкротиться бизнесы, и многие останутся без работы. Люди на фоне этого, конечно, в панике, что им просто не на что будет жить. Но, ребят, кто вас заставлял тянуть до того момента, чтобы вам, да, приходилось свои вот эти финансовые... Проблему, ну вот, ну зачем нужно было до этого момента доводить, почему бы, ну, не подумать раньше о том, чтобы создать какой-то дополнительный источник дохода, накопить себе финансовую подушку безопасности, куда-то деньги инвестировать, даже уже не говоря, да, про наш проект, почему вот вы не занялись вопросом своей финансовой безопасности раньше? Вот сейчас вы, да, начинаете паниковать. Из года в год у вас одинаковое поведение в кризис. Был 2008 год, 2014, все то же самое делали. Скупали бесконечно эти телевизоры, вспомните, да. бытовую технику, по три штуки закупали, зачем? Сейчас вы скупаете гречку, туалетную бумагу, доллары, которые скупать уже поздно. Ребят, очнитесь, доллары покупать поздно. Все, их надо было все? покупать 8 марта. То есть у вас из года в год не меняется ваша стратегия, и вы делаете те же самые действия ждете другой результат. Результата другого не будет. Он будет тот же. Вы будете еще беднее, еще хуже жить, потому что вы ничему не учитесь. Вот есть люди, которые гибкие, они прогибаются под ситуацию, да, и как-то меняют свои стратегии поведения. А, вот многие, да, понимают, как вот мы сейчас, да, с Гулей, что в онлайне сейчас все деньги. Мы давно поняли, что традиционный бизнес — это вообще жопа полная, и надо вот как-то перестраиваться. Мир меняется, сейчас после кризиса вообще поменяется мир полностью, все будет по-другому. А, вот эти люди, которые могут, да, прогнуться под ситуацию, подстроиться, они вырастут. То есть у них будет рост после кризиса. Это всегда так. А те люди, которые будут делать те же самые действия и надеяться, да, что прилетит волшебник на голубом вертолете а и на вас говорит. тонну туалетной бумаги и гречки, ну ребят, этого не будет. Никто у вас не прилетит и не сделает вам никакого волшебства. ну вот согласись, что кризис это не всегда плохо для некоторых людей, это отправная точка роста. То есть это Конечно. такой мощный старт. А, я еще раз тоже вот на своем прямом эфире говорила тоже и вот сейчас хочу повториться. Ну кто вам мешает сейчас очень очень быстро и очень очень хорошо включить свою голову очень очень, потому что все равно когда-нибудь мы из вот этого вот а, рушащегося мира вот в задницу мы перейдем как обычно в стабильную жопу, как это Россия любит у нас mm -hmm. обычно. И вы будете на плаву в тот момент, когда все хватались за голову, как правильно говорит Юля, скупали гречу с туалетной бумагой, не знаю, вытирали жопу долларами. А, понимаете, ну вот это вот... А, вот это бумаг, Рублями сейчас будем вытирать. Бред просто. Вы, ну, блядь, ну пиздец. Я говорю, я стою в магазине, передо мной постоянно какими-то телегами огромными везут. А, сейчас не, мы не говорим про тот кризис, которого денег нет. Сейчас деньги есть у людей. Потому что мы перестали ходить по магазинам, мы перестали ездить, путешествовать, да, мы перестали делать какие-то такие моменты, которые мы, в принципе, делали. Деньги есть, их нужно просто грамотно проинвестировать. Либо себе в башку прям проинвестировать свое обучение, либо э, в какой-то проект. Обязательно, однозначно. Думайте, ребят, думайте, потому что потом вы будете на коне. Когда все остальные будут просто ну, в жопе. Я не знаю, ребят, что еще должно произойти, чтобы вы это поняли. Все, Зачем вы скупили туалетную бумагу с гречкой? Потому что все скупили, понимаешь? Поэтому и нам надо. Вот это стадное чувство, как обычно. Это точно, это стадное чувство. Ребят, надо уже, пора включать. Вот Валя пишет, везут полные тележки и берут продукты в кредит. Но это просто пиздец, товарищи, вы о чем? Ой, вообще, это, как это я... я вообще впервые это... слышу. Я тоже слышал у нас есть магазины, которые дают в кредит продукты. И люди покупают в кредит. А просто вот сейчас тоже это про это вот Валю слышал, и вспомнил. Ну, вот это вообще гениальная идея, как выжить в кризис. Как не загнать себя в жопу. Это правильно, как некоторые. Ну, говорить, ребят, вы, вы реально думаете, думаете, что в магазинах. Вы Туалет. реально думаете, что в магазинах продукты закончатся, что ли? Не могу понять. Или туалетная бумага? Вы что, серьезно? Да, конечно. В России лопухи скоро распустятся. Какая туалетная бумага? Ну что, по привычке-то уж можно. Травой, снегом. У кого какая-то? В лужу. Помыться можно элементарно. Вы что, блин? Я не знаю. Это кошмар. кошмар. У нас народ ебанутый. Инесса пишет. Ой, не могу ржать. Вот. Но на самом деле о, том, что, о чем мы говорим то, о чем мы говорим, понимаете, Юль, ну, не бывает такого, чтобы все стопроцентное население ухватило волну, да? Ну, не будет такого. Просто кто-то будет на самом деле сейчас сидя, сидят, вот некоторые слушают и думают, Господи, какой же они маразм несут. Я закупила, Я пойду закуплюсь. Да. Бумагой. Я умный. Вы сдохнете с голоду со своим миллениумом, со своими инвестициями, со своими инвестициями в ваш головной мозг. А я буду сидеть с этой гречкой. Да, я буду сидеть с этой тушенкой. А вы еще придете и будете просить у других, когда у всех жрать ничего будет. Такие люди есть, которые так думают. Это ваше право. Давайте просто потом поживем и увидим. Я думаю, что с голоду мы не сдохнем. Найдем, что купить в любом случае, и на что купить. Самое главное. Да, блин, я на сегодняшний день знаю, как минимум, вот сейчас, если закроется миллениум, я знаю, как минимум, 10 вариантов, куда я пойду и буду там зарабатывать не и меньше денег, чем сейчас я зарабатываю в миллениуме. Чем раньше вот, вот, таких онлайн, вот Начинаю да. вложений. Чем раньше, я умею онлайн, это делать. Конечно. Чем раньше ты начнешь этому учиться, чем раньше ты в это начнешь врубаться, чем раньше ты в это поймешь, тем спокойней будет тебе. Вот мне сейчас спокойно. Потому что, во-первых, ты права, ты говоришь и про инвестиции, и про все на свете. Но мне на самом деле спокойно. Потому что я тоже, спасибо, Юля знаю проекты и не только. Да, Миллениум да, вообще однозначно не закроется. Это такая система, это матричная система. Но кто более-менее шарит в математике, он поймет, что матричную систему невозможно закрыть. Это как а, блокчейн. То есть, ну, невозможно ее закрыть. То есть, вот. вот Ну, мне. у нас Миллениум уже себя показала как стабильная, стабильная. компания. Ну, компания 10-й год извини, Да, она уже пережила как бы. Yeah, Сколько кризисов проект. пережит, а этот мы переживем, и у нас вообще даже речи не ведется о том, чтобы там что-то, какие-то там э, не, ну, задержки выплат или еще что-то. У нас все просто отлично. У нас выплаты в долларах. Курс доллара поднялся замечательно. Я до поднятия, ну, до того, как доллар поднялся, я получила по автоплюсу где-то 950 тысяч. 947, доллар поднялся, Гуля заработала миллион сто пятьдесят. Ага. Отлично вообще те же самые действия. Мы только выиграли. Что будет дальше, поживем, увидим. Но Конечно. не забываем, да, что нужно прокачивать свои мозги, читать а, книжки, да. узнавать, что есть новое на рынке, быть открытой к информации, да, которая к вам поступает. Не так, что ой, мне ничего не надо, все. Ага. Не надо так. Нужно быть открыты, от меня. Ой, не смотреть, надо. Да, что есть на рынке. И вы тогда всегда будете с деньгами. А где-то, да, вы обождетесь, вы потеряете, но в итоге, ну, опыт это хорошо, даже если он негативный. Конечно, хорошо, мы все всегда что-то теряем, но мы точно знаем, что больше я туда не полезу, потому что вот это, вот это, вот это, это как, ну, это рефлекс у собаки Павлова, это нормально, то есть человек должен учиться на своих ошибках, не все, но все же. Мне... В первую очередь хочется сказать вот девчонкам, которые смотрят прямой эфир, девочки, милые женщины, которые живут сейчас, вот я еще раз говорю, просто я почему так говорю, потому что я каждый Божий день общаюсь с холодными контактами, да, и мне приходит такое возражение, я поговорю с мужем, или я с мужем поговорила, он сказал, что это все г. Девчонки, ваш муж сегодня с вами, завтра он нашел какую-нибудь тетю Клаву, до свидания. Это он тебе вчера говорил, что ты нашла какую-то херню, типа, куда ты там лезешь, что ты одна с двумя детьми. Просто помните про то, что у вас, кроме вас самих, никого нет. Я вот всегда, вот я говорю, мне вот больше всего хочется взять, подойти к каждой женщине, вот встряхнуть и сказать, твою мать, блядь, а да ты послушай, что ты несешь вообще. Угу. Я бы не говорю... Полностью потому, прям не говорю это про важно. то, что как живут с абьюзерами, с полнейшими, с моральными и физическими, то есть это для меня вообще недопустимо. В голове это не укладывается. Никто не должен терпеть. И никто вам не должен указывать, чем вам заниматься, или как вам жить. Понимаете, даже ваш муж, он должен сказать, ну там, Маш, ну давай попробуешь, то есть, получится-получится, э, ну, не получится-не получится. То есть, ну, смотри сама. И не ржать потом над вами. А, я же тебе говорил, курица тупая. Вот. А, и просто нужно отстаивать прям жестко свои, жестко свои границы, границы. неважно да. муж, мама, папа если да, вы да, решили да. Это... соседи, начальство это ваше дело, я говорю, никогда никто не должен говорить вам, чем заниматься и никогда вы не должны делать то, что вам не нравится никогда, вообще вот запомните, раз себе навсегда и то, что Золотые нравится слова. зависло Грызолотые да, слова. Я, да, да, я думала, опять зависла. Вот, никогда, никогда, вообще запомните, пожалуйста, раз мы всегда, мальчики, девочки, мужчины, женщины, не нравится вам это, делать этого не нужно. Вообще просто. Вот ну, просто. Вот я У нас уже, у нас плавно перетекла тема к феминизму. Мы уже про все просто поговорили. Да Йо про все мое. поговорили. Дело в том, что я даже могу вам больше сказать, не нравится вам ваша работа в найме. Тяжело вам, морально тяжело. Я не говорю, что, конечно, если сейчас, да, такая обстановка, вы получаете там 1100, 200, 300, ну, надо где-то переждать. Да, начальник самодуры возможно перетерпеть. Но если у вас зарплата 15-20 тысяч, вас уже тошнит, вы уже блюете на этой работе, не можете, вам плохо от нее. Просто подумайте, где вы можете еще заработать эти деньги. Вы большие умницы, вы большие все молодцы. Просто нужно сесть, выучить, сделать. Сделать определенные действия, которые приведут к действие, ежедневные действия равно результат. Никаких откатов назад, только вперед. Все. Никаких, о -о -о -о, никаких, никакого нытья, потому что вот это нытье мы наслушали здесь уже вот так. Ничем нас не удивишь. Никто вас жалеть не будет. Вот и все. Вас только будут учить поддерживать 24 на 7. Бесплатные люди, которые это ваши наставники, это ваши спонсоры, которые вам будут говорить, так, окей, давай заново, разбираемся, что не так, давай, ты молодец, у тебя все получится, давай, созвонишься, мне перезвонить, которые переживают за вас, как, ну не знаю, ну вас в найме так не будут нянчить, серьезно, вас в найме, ну просто под жопу и все, идите, делайте там свою работу. Вот и все. все. Да, мне надо останавливать периодически. Сейчас... Давай на этой ноте, наверное, и подытожим да, наш эфир. Теле... Мы, теле... Нас теле... уже теле... скоро вырубит. Да, ребят, всем, кто возможно во время этого эфира принял решение с нами сотрудничать, узнать, что за бизнес и так далее, пишем тем, кто вас приглашал на эфир, да, ребятам, кто зашел там на мою страничку Ирина пишем нам. Не стесняемся, все будет классно, у вас все получится. И главное, задастся целью, поверить в свои силы. Все получится. И, наверное, да. Однозначно все получится. Всем спасибо, спасибо тебе, дорогая. И тебе, Юля, спасибо. Юля, тебе прямо спасибо большое за все. За то, что ты меня научила в первую очередь вот системе работы. Потому что мы полностью дублицируем своего наставника, абсолютно полностью. И как работает твой наставник, так и будешь работать ты. То есть есть определенные принципы, которым следуешь ты. Все. Вот как, как вот человек мне объяснял с самого начала, Гуля, вот так надо. Я как бы безоговорочно слушалась, потому что я знаю, что Юля здесь уже в компании гораздо дольше, чем я, у нее большой опыт. Поэтому, Юля, спасибо тебе огромное. Так же, как и я слушаю свою, спо, своего спонсора Иру. Да. Сто процентов. У уже тоже опыт, ⁇ -мо ⁇ блин. Ири тоже огромное спасибо. Спасибо тебе, дорогая моя, что... Спасибо тебе, что ты в моей команде, что ты пришла именно ко мне. Спасибо тебе за этот эфир. Желаю тебе еще Нет. не один миллион заработать. Да, спасибо. Очень много и миллионов и вообще миллиардов до да хулиардов да все я выбьюля давай и хулиардов давай пока <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех>